Какая у тебя частота выплат, как часто ты выплачиваешь комиссионные? Слушай, ну стандартно я написал от собственной не то, что Лени, наверное, как-то старался оптимизировать. Ну, грубо говоря, первую и третью неделю месяца. Вот, ну, uh -huh. два раза в месяц. Фактически мы выплачиваем, как только деньги у нас есть, там какие-нибудь вебмайни, Яндекс, мы сразу выпускаем комиссионные. Плюс, соответственно, если не хватает, там еще там, ну, соответственно, на ИП там, людям еще куда-то выплачиваем. Вот, то есть, ну, по возможности мы стараемся это делать сразу. И у нас даже, ну, вот, на сегодня я открыл, у нас было к выплате где-то где было около 500 тысяч, на сейчас их, то есть тоже мы там сделали выплаты, у, у нас сейчас их, сейчас посмотреть, вот так, ну, уже написано 191, но... но но там еще сегодня где-то на сотку мы это уменьшим, то есть останется 1100, там просто не успели мне помощники выплатить. Uh -huh. То есть деньги уже как бы выделены сейчас в процессе выплаты. Люди. вот Поэтому стараемся как бы, как ну чтобы не накапливалось сразу. Соответственно, о чем ты говоришь, да, кто вот, особенно начинающий, у них там каждые 3000, сегодня мне такие люди, тоже пара написал. То есть кому надо сразу, мы выплачиваем сразу, без проблем. То есть uh -huh. человек просто пишет, ребята, дайте денег, опять же вашу же рекламу заплатил, без проблем, uh -huh. То есть у нас возможности позволяют выплачивать сразу. Хорошо, здорово. Скажи, пожалуйста, результаты учеников. Я видел у тебя на YouTube-канале очень много отзывов. Да? Ты писал со своими учениками, те, кто прошли твою программу. Ведь интересует тоже партнеров вопрос такой, как, какие вообще результаты получают люди, да, что они продают. Здесь, ну, понятно, они продают, то есть программа заточена под продажу, опять же, по партнерской программе качественных вещей. Просто у нас есть там как бы такие два подхода то есть, есть, когда мы их, ну, как бы сказать, где они делают это напрямую, а есть, где они делают это через там собственную подписную базу, скажем. Угу. Вот. Каким путем идти, они выбирают сами, потому что вот там уже кому что надо, знаешь, хочешь так, так, хочешь так, так. Понятно. Вот. По результатам, конечно, сказать, сложно однозначно, но то есть у меня вот этот самый яркий пример вот это вот эта девушка Самара, да, которая с грудным ребенком. Знаешь, вот все, кто хотят, они все получают результаты, на самом деле, в течение там ну, двух-трех недель, в любом случае. То есть, в любом случае, кто-то кто быстрее, да, кто-то, но но есть такие, которые, опять же, ничего не делают, и ничего не получают, там. но здесь проблема в людях, которые, вместо того, чтобы сфокусироваться на том, что им говоришь, они, как бы, вот, ну, не следует рекомендациям, понимаешь? Они пытаются, опять же, идти своим особым путем, пытаются анализировать со своей, скажем так, колокольней человека, который вообще ничего не понимает, пытаются анализировать, зачем ему это делать, начинается, а зачем я это буду делать? Ну, ага. слушай, ну ты сделай уже, а? ага. потом больше рассказывай, зачем. Ну, вот поэтому подавляющее большинство, конечно, остается довольным. Понятное дело, что есть всегда люди, которые имеют негатив. Ну, я не вижу никакой нашей вины, потому что, извините, когда на вас там работает там 8-10 человек внутри, и вы всегда можете получить консультацию от узкого специалиста, будь то копирайтинг, не знаю, дизайнер, еще кто-то, еще кто-то. То, то есть у тебя у вас... целая команда там, да? Я же говорю, в да, да, конечно. Там дизайнер на них работает, копирайтер, программист, такой, скажем, общий технарь, администратор, там сверху еще приглядывают. То есть там как бы все на самом деле очень так... Нормально. Поэтому те, кто хочет и кто за... Понимаешь, есть две категории людей. Одного не получается что-то, да, он пишет конкретно, ребята, я вот это сделал, да, то есть, идет как бы, ну, вот это сделал, а вот здесь немножко не понял, там, подскажите, да, или как лучше. А есть другая категория людей, которые пытаются сразу как-то, вот, не знаю, объять необъятное, что-то в общем писать, типа, мне нравится или мне не нравится какие-то эмоциональные оценки, еще какие-то и на такие вопросы, ну как на них ответишь, ну, то есть задайте конкретный вопрос, получите конкретный ответ, будет конкретный результат, да? Ага. А будете тыкать пальцем небо, небо, соответственно, ну как бы, ну тыкайте дальше, ну что нужно сказать?